Ещ более лучше, да? еще более лучше видели. Привет! Здорово! Привет! Мне кажется, я тебя не при этом увидел. Да. Слушай, там нормально, там, да, там жестковато, но спать можно. Всего, лучше всего в ОП5. Это, конечно, сраный концлагерь. А здесь, в принципе, нормально, терпимо. Ну, с непривычки немножко тяжеловато, конечно, сразу 12 суток, тем более первые два выделения прошли там холодно, жрать не дают, выходить не дают. Вот. А здесь нормально, в принципе. Чё, сидел, читал книги, просвещался. Когда у меня еще будет время почитать, посидеть, прочитать две толстенные книжки. там, Я вам поздно прочитал, это как прощание с иллюзиями, что ли, что-то типа того. И второе время Березовского такая толстенная новая книжка. Вот. Ну, Но еще новую газету мне свет подкинула напоследок вот нашел время как-то это просвещаться там немножко Тяжело было в начале, когда вот только привезли там и все такое, но когда первый раз, то, конечно, это немножко такое шоковое состояние. Может даже, нет, не шоковое, наверное, такое ощущение, что не с тобой как будто это все происходит. Есть, как кино забирает, у тебя там ремень, там этот, значит, шнурки. Шнурки, да, там заводят в грязную там вонючую камеру. Вот, но так, в общем, ничего тут особо страшного нет в этом но. В общем. Винтитесь, здоровье. Это, это не было. страшно. Это единственный, блин, даже туалет, туалетную бумагу не могли два дня выбить. В передачках уже передали вот. А так они, в принципе, ну, нормальные люди, обычные. Никаких особых претензий я к ним нет. Понятно, что тут не санаторий, ни концлайк. Соседи были милейшие люди, в основном алкоголики, которые, как бы, ну, они, как бы, класят там несколько там, дней подряд. Выходят, значит, с добавкой в магазин. Их тут у магазина принимают, Их привозят, привозят сюда. Там, двое суток, значит, отбыл, например, двое погулял еще, поквасил, опять сюда. В общем, вот так они по кругу, как бы, живут. Ну взяли меня, наверное, за счет того, что я вообще опасность, чувство опасности потерял. Меня целый месяц-то искали, значит, не могли поймать. Я пришел на большую покровку, значит, посмотреть на пикеты. Короче говоря. Значит, на пикеты посмотрел, пообщался с уличной артисткой, девушкой, значит, которая мечом размахивала. О, а там, значит, бродили менты туда-сюда, видимо, они меня по значит, узнали, и, короче, значит, нам говорят, что, типа, уходите, тут вас уже собираются принимать. Здесь, по воду, значит, Тэшник стоит и этот, Росгвардейца. Вот. Ну, я чесанул немножко, и, я что-то что как дурак, вместо того, чтобы просто уходить, решил, как же, свернуть в и там вот сижусь, короче, потом вы выпью, там пропущу значит пару шотов потом вынырну, и значит по своим делам они за мной проследовали вот они как-то очень быстро значит, среагировали вот, там меня взяли потом когда меня посадили в этот, значит в их машину выяснилось что они еще взяли зачем-то эту девушку с мечом то есть, я надеюсь конечно с ней все хорошо я думаю ее скорее всего отпустили без протокола но ее то что на прям с этим мечом там привезли в общем, в отдел значит ну, да, что, что с ней дальше было, я не знаю. Я надеюсь, что все хорошо было. Вот. Ну, отлично. Да. Потому что она вообще не при дела. Я даже не понял, что ее взяли. -то. Ну, ты успел хотя бы пропустить? Нет, не успел. Я только успел снять портку, повесить, значит, положить портфель и сказать, значит, только начал с Баронши разговаривать, как оборачиваюсь за меня, этот эшник стоит и трое росгвардейцы. Ну, ты чувствуешь себя более сильным, более... Ну, конечно, да, конечно. <связывая> Всегда, на самом деле, лучше, когда ты знаешь, вот, что тебя ждет, вот, знаешь опасность, то есть не начинаешь не фантазировать, как бы, там, накручиваться, а вот конкретно знаешь, что если ты, там, вот, выйдешь, допустим, не согласованно там, то ты... Так используешь, допустим, попасть вот сюда, а здесь ты уже все знаешь, то есть уже значит изучил, что тут к чему, вот, ну как-то как-то так.